Вот у нас это такая точка сохранения. 90-е годы. Мы вот эту точку поставили. Теперь у нас мы возвращаемся, будем возвращаться уже сюда. Нам не нужно будет возвращаться в 18 век, 19 век. У нас вот здесь теперь есть эта точка, и она буквально вот сейчас она была. Томсо, давай честно, это всего лишь твои мечты по объединению Северного Кавказа. Ты же знаешь, что некоторые республики не пойдут против России. Ник Фейс, отчасти ты, конечно, прав по поводу, по поводу мечты, да, мечт. Да, это, безусловно, то, о чем я мечтаю. И так и должно быть, мы должны перед собой ставить такие... Серьезные какие-то задачи, то есть мечтать мы тоже должны о, о серьезных вещах, а не просто там о каких-то благах этого мира. То есть отчасти я с тобой прав, это мои мечты, но являются ли эти мечты какими-то несбыточными? Если вот так ты спросишь, нет, они не являются, это вполне реальные, вполне сбыточные мечты. Как бы вам вот не казалось сегодня, что, что вот есть страна, вот она мощная, там ничего быть не может, ну все, там монолит. Но история показывает, что все вот эти вот страны, империи, эти монолиты, это все вот так по щелчку пальца, как карточный домик, они разваливались. Мы видим, что бывает, бывают режимы, демонстрирующие какую-то непоколебимость, какую-то мощную силу. И мы видим, как один человек или там небольшая группа лиц может в миг просто одним каким-то действием, Эту иллюзию разрушить. Мы сегодня видим это, допустим, с кадыровским режимом в Турции. Это было вот несколько месяцев назад, когда всякие представители этого пути Ахмата выходили в эфиры и говорили, в любом месте, покажите, мы, там любая нейтральная территория, мы приедем вас там, вы, вы нас боитесь, мы там, вы так, даже, если сказать, что я приеду, вы там, значит, свои штаны мочите, говорил Кадыров, это было вот вчера. Вот настолько они были уверены в своем могуществе, они создавали эту иллюзию. Небольшая группа молодых чеченцев, небольшая, их, их буквально несколько человек. Эти люди... В Турции просто одним-двумя какими-то актами всю эту иллюзию разрушили. Сегодня их зовут в Турцию, приезжайте, говорят. Вы, вы же вроде говорили о нейтральной территории, что вы приедете в любое место, в любое время. и они не едут. Все теперь. И разговоры такие не ведут. Уже не говорят, скажите место, там, назначьте, мы приедем. Уже все, нет этого. Все, теперь только приезжайте к нам, вот здесь, в Чечне, зачем мы должны куда-то ехать, все поменялось, понимаете. Вот точно так же любая вот эта иллюзия какой-то невозможности, что вот Россия слишком там мощно на Северный Кавказ, значит, она взяла под контроль, что там вот люди, все, они не пойдут, там какие-то уже давно обрусели, о, нам говорят осетины, они там вот форпост российский и так далее. Но это все лишь иллюзия, которую они создают. Которое им выгодно. Когда ты общаешься с осетинами, с грузинами, с черкесами, карачаецами, с, любым, с любыми народностями Северного или вообще в целом Кавказа, то ты видишь, что там люди понимают, кто является врагом. Люди прекрасно понимают, что у нас общая история, мы вот в разрезе истории сто лет это вчера. Это буквально вот вчера. Сто лет назад мы вместе. Осетины, чеченцы, дагестанские там народы, да, кумыки, аварцы, ингуши. Мы все вместе стремились к отделению и объединению. То есть мы потом после этого произошли там определенные события, нас оккупировали. И нам создали вот эту иллюзию. Да, там заложили какие-то мины замедленного за медленного действия, конфликта у нас заложили. И сейчас нам кажется, что о, мы берем все за голову и думаем, вот здесь семейный вопрос – вот здесь эти вообще, они, значит, не мусульмане. Вот эти, а, эти обрусели, вот здесь они вообще какие-то базы понаставили. Да нет, все, мы беремся за голову, но все это может просто в один миг маленькая группа людей изменить. Или маленькие группы людей. Один человек может стать причиной, Аллах может сделать, создать причину из, из того, что мы даже не предполагаем, из какого-то катаклизма. Просто может ветер какой-то мощный обрушиться на какую там, на Кремль, я не знаю. Понимаете, это, вот это вот какая-то причина, которую нам даст нам, да? мы, мы будем стремиться к этому, да? мы, либо мы сами создадим какую-то причину, либо Аллах даст нам своей милостью эту причину, эта причина послужит изменением вот этой ситуации, и вся иллюзия этой монолитности, нерушимости, она в миг просто исчезнет. Так рушились Советский, Советская Империя, Российская Империя, Вавилон, Египетская, Римская, Византийская все они вот так вот рушились. Та же османская. Так что ни, ни в коем случае нельзя унывать, подать какое-то отчаяние. Да, сегодня мы, конечно, не, не в лучшем положении, мягко говоря. Но сколько было в нашей жизни подобных, в ее истории у нас было подобных ситуаций. Когда нас ранним утром 23 февраля 1944 года сажали товарные вагоны, отправляли в сибирские казахские степи. Я думаю, на тот момент наши отцы, наши матеря, для них это был, это был такой самый страшный день. Никогда ничего более страшнее они не видели ни до, ни после. У нас а, в народе этот день называли, а, -де", то есть йо -йо День Великого Суда, Великого Стояния. Да, так вот, сравнивали. Настолько это для нас был тяжелый день. И дальнейшие там, 13 лет, проведенные в казахских степях, были просто катастрофичными для нас. Мы потеряли огромное количество 30% нашего народа. Но. Мы после этого восстановились, мы вернулись. И в 90-м году мы такой сделали выстрел, который заложил прецедент в нашу историю. Мы создали собственную государственность. Уже, к сожалению, не общий кавказской. Да, мы, у нас здесь не получилось, нас не поддержали. И мы впервые наверное, в истории мы создали собственную такую чеченскую государственность. Это прецедент. Это очень мощный президент, который теперь дает нам некий, некую вот эту точку сохранения да, как в игре когда вы играете у вас есть точки сохранения которые вы потом обратно возвращаетесь нам дальше если вас убьют вы возвращаетесь в эту точку сохранения вот у нас это такая точка сохранения 90-е годы мы вот эту точку поставили теперь у нас мы возвращаемся будем возвращаться уже сюда нам не нужно будет возвращаться в 18 век, 19 век, у нас вот здесь теперь есть эта точка, и она буквально вот сейчас она была. Поэтому это очень серьезный такой прецедент. В общем, отчаиваться нельзя, я лично не отчаиваюсь. Делайте два Аллаху, когда вы просите Аллаха о том, чтобы он прощал вам ваши грехи, о том, чтобы даровал вам какой-то успех. Не забывайте и глобальные цели. Просите Аллаха, чтобы он даровал нам эти, эти, этот глобальный успех чтобы мы освободили свое государство, чтобы мы а, вернули власть, чтобы, мы, чтобы Аллах дал нам успех в по его построении. Простите за уму в целом всех мусульман, не забывайте об этом. Ты говоришь, Северный Кавказ объединишь, но Дагестан не захочет, Негушетия также будет против, они не простят за земли, которые отошли в Чечне, не мечтай. Я и не говорю, чтобы мы в какое-то единое унитарное государство объединялись. Друзья, мы научены этим последним опытом,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 вот эти европейские страны, вы знаете сколько здесь было этих территориальных претензий. но ну, они вот так положили это на чаше весов и сделали выбор в пользу единого союза. Мы сделаем меньшела то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok